Система кондиционирования автомобиля призвана обеспечивать комфортную температуру и влажность в салоне, чтобы пассажиры могли чувствовать себя более спокойно и расслабленно, а водитель мог лучше сконцентрироваться на вождении, что безусловно повышает общий уровень безопасности на дорогах. Одним из основных принципов работы системы кондиционирования является удаление излишков тепла из окружающего воздуха, при прохождении его через испаритель и подаче уже охлажденного свежего воздуха в салон. Посредством хладогента циркулирующего в системе, поглощенное тепло переносится и отдается в окружающую атмосферу. Главными компонентами системы кондиционирования являются компрессор, конденсатор с фильтром-осушителем, расширительный клапан и испаритель. Большинство машин на наших дорогах используют хладагент R134, но по современным требованиям экологии, все автомобили с 2017 года должны использовать хладагент R134YF. Рассмотрим более детально работу системы кондиционирования и начнем с компрессора, который является сердцем системы и осуществляет циркуляцию хладагента по всему контуру охлаждения. Компрессор обычно приводится в движение двигателем посредством приводного ремня. На некоторых компрессорах используется электромагнитная муфта, которая включает и отключает передачу момента вращения со шкива на вал компрессора. Для компрессоров с переменной производительностью используется шкив с постоянным приводом на вал компрессора. В электромобилях и гибридных автомобилях компрессор приводится в движение электромотором. Для смазки компрессора используется специальное масло, необходимый объем которого растворяется в холодогенте. Компрессор создает разрежение во впускном отверстии, а на выходе компрессора уже присутствует хладагент под высоким давлением. Хладагент в виде газа поступает в компрессор из испарителя, где воздух, поступающий из салона, избавляется от излишков тепла в процессе испарения перегретого хладагента. В компрессоре газ сжимается, при этом его температура значительно повышается, в таком виде он поступает в конденсатор. Работа конденсатора суперохлаждения схожа с обычной комнатной батареей. Конденсатор также отдает тепло в окружающий его воздух. Конденсатор имеет четыре основные секции. В первый газ охлаждается набегающим потоком воздуха. Во второй газ, конденсируясь на поверхности, переходит в жидкое состояние. В модуляторе происходит разделение жидкого и газообразного хладагента. В секции суперохлаждения... Хладагент дополнительно охлаждается. Таким образом, хладагент последовательно проходит все эти четыре секции. Секции конденсации и суперохлаждения состоят из капиллярных трубок и многочисленных ребер охлаждения. Хладагент под высоким давлением и температурой, двигаясь по капиллярам, передает тепло на ребра охлаждения, где его излишки уносятся набегающим потоком воздуха. Потери тепла понижают температуру газа и далее в секции конденсации он переходит в жидкое состояние в виде капель на стенках капилляров. Жидкий хладагент поступает в модулятор, где происходит разделение жидкого и газообразного хладагента. Оставшийся газ получает дополнительную возможность отдать тепло и перейти в жидкое состояние. Жидкий хладагент дополнительно охлаждается набегающим потоком воздуха, проходящим через ребра охлаждения в секции суперохлаждения. Это дополнительное охлаждение хладагента улучшает эффективность работы всего контура кондиционирования. Далее охлажденный жидкий хладагент поступает в расширительный клапан, который представляет из себя дроссель или клапан переменного сечения малого диаметра. После прохождения клапана хладагент представляет из себя мелкодисперсный туман, готовый к расширению. В процессе расширения давление и температура хладагента уменьшаются, что приводит к превращению нагретой жидкости под высоким давлением в туман с низким давлением и температурой, который уже способен поглощать тепло из воздуха, проходящего через испаритель. Расширительный клапан регулирует количество хладагента, подаваемого в испаритель. От этого зависит, какое именно количество тепла будет поглощено и какова будет температура в салоне. Также клапан влияет на температуру и давление хладагента на выходе из испарителя. Таким образом, расширительный клапан способен увеличивать или уменьшать поток хладагента, поддерживая необходимую степень испарения и воздействовать на эффективность работы контура охлаждения. Распыленный в виде тумана хладагент наконец попадает в финальный компонент системы – испаритель, который обычно интегрирован в блок управления вентиляцией и охлаждением. Испаритель состоит из камеры, трубок и внешних ребер охлаждения, через которые проходит воздух из салона автомобиля. Нагрев ребер охлаждения вызывает процесс испарения распыленного в камере хладагента, который поглощает избытки тепла и превращается в газ. Этот газ поступает обратно на вход компрессора и процесс повторяется. Этот процесс называется циклом охлаждения. Дополнительный эффект производимой системой кондиционирования это уменьшение влажности воздуха в салоне. Таким образом снижается запотевание стекол автомобиля и увеличивается комфорт водителя и пассажиров. Теплый воздух, охлаждаясь на ребрах испарителя, приводит к появлению капель воды на его поверхности. Эти капли воды в виде конденсата скапливаются в нижней части испарителя и далее по дренажной трубке стекают, образуя лужи подстоящим на месте автомобилем. Последний важный компонент системы кондиционирования – это датчик давления, который предохраняет систему от преждевременного износа. Датчик определяет давление хладагента на выходе из конденсатора. Если оно выше требуемого, то датчик подает сигнал к выключению компрессора.